Создание каких-то своих проектов, ну, может быть, не обещает какой-то большой финансовой отдачи, а вот поучаствовать в чьих-то чужих проектах и замыслах можно. Если правильно направить свои силы, то можно добиться значительных доходов к концу уже этого года. Но от вас потребуется упорство и, конечно же, вера в свои силы. Любовь и семья. Романтические и семейные интересы могут пойти в разрез друг с другом. Помните об этом. Главная задача в этом году ⁇ найти баланс между той и этой сферами. Если удастся, то в жизнь придет долгожданная гармония. Ну а, как известно, следом за ней счастье, уверенность в себе и долгожданная любовь. Здоровье. Не следует допускать физических и эмоциональных перегрузок. Лучше всего предпочитать статические упражнения, легкие нагрузки и э, дополнительно дыхательные техники. Все это в совокупности окажет наиболее благоприятное воздействие на ваш организм.